Если сознание древнего Бога растворилось, а сейчас некоторые люди пытаются восстановить культ Бога, что происходит в данном случае? Восстанавливается по крупицам, просто очень долго надо намаливать канал, информация о нем дублируется в пространстве Земли на уровне реи. То есть там хранится вся информация о том, что на этой планете когда-либо происходило. Во всех пространствах, во всех реальностях. Если начинается сильное намаливание культа, вот что такое намаливание, это найти точку приложения и варить туда энергию, просто валить, варить, варить, как в бездонную бочку. Вот еще пять тысяч ведер и золотой ключик будет наш. И в конечном итоге эта энергия доходит, доходит, непосредственно будет вот это вот законсервированное сознание Бога. И оно дублируется, То есть это же, поверьте еще раз, да, это программа, пусть разум, пусть огромная, пусть бешеная программа, но это не человек, это не личность, оно не живое. Вот это вот поймите, отождествление бога и человека, это не, неверно, это в корне сбивается понимание. Есть дубликат этой программы, который хранится на уровне леи. И она этот дубликат может отдать, но отдаст она его только в том случае, когда действительно увидит, что культ нарабатывается просто так, она его не выпустит. Это что называется генофонд, это материал, который надо беречь. Один раз уже не уберегли, съели. И вот это вот дубликат, самое ценное, в одном экземпляре. Самое ценное. И отпустит она его, и будет знать, что здесь действительно ему дадут право, власть, жизнь, культ, то есть намолят энергию. Энергии дадут ему достаточно, что он выживет тут. И опять его не упакуют вместе со всеми остальными. Вот руны? руны? Да. То есть эта традиция не прерывалась. Да. Берегли ее и очень. И очень и почему мы можем сейчас заниматься ею как полноценной магической традицией, ничего не достраивая, ничего не додумывая, потому что она закончена.